красно, оригинально и качественная. Именно так я отношусь к своему бренду и ко всему, что делаю в жизни. Colorful Mix – это место встречи единомышленников, Место для тех, кому искусство не чуждо. Для тех, кто готов вдохновлять и вдохновляться. Все наши статьи, мастер-классы и ивенты, которые вы сможете найти на нашем сайте, пропитаны оригинальностью, творчеством и неординарностью. Несмотря на то, что они максимально разные, у них есть одна тематическая линия, а именно арт-терапия. Не побоюсь этого слова «наука», которая находится на самой ранней стадии своего развития. А значит, вся информация абсолютно свежая, уникальная и самобытна. Присоединяйтесь к нам и вы станете частью нового движения. Творческая мастерская – это моя душа. Всегда для наших встреч это люди, которые заботятся о своем духовном и физическом развитии. Они готовы к новым знаниям и действиям для того, чтобы качественно изменить свою жизнь. Присмотрись к себе, ты априори целости. Каждый из нас наполнен всеми нужными качествами для того, чтобы прожить счастливую жизнь. Самое время это осознать и проявить вовне с помощью искусства. Я по-настоящему рада за каждого, кто присоединился к нашему проекту. Арт-терапия дает шанс не только показать себя с лучшей стороны, но и вступить в диалог с самим собой, что непременно приведет к успеху. Присоединяйтесь к нам, наполняйтесь новыми знаниями, эмоциями, знакомствами. Без сомнений, это будет лучшее путешествие внутрь в себя.